Пишите идеи для мемов следующих роликов, самые интересные попадут в видео. Не только про ура я умнее, чем компьютер, не повторяющиеся.